Значит, вопрос такой, что делать, когда нет продукта? Помните предприниматель, администратора Вот я очень сильный администратор. Большая часть из вас, скорее всего, предприниматели по духу. И у вас есть вложенное в вас это чутье новых возможностей. Оно просто с вами сформировалось от рождения. Это чутье нужно постоянно воспитывать. Есть технологии, которые позволяют чутье разложить по полочкам. Завтра мы будем по карте цели раскладывать ваше чутье. Ваши идеи, ваши возможности будем раскладывать на карте цели. Да, есть такие технологии, конкретные чек-листы, которые позволяют абстрактную картину, вроде бы здесь все классно, превратить в конкретную дорожную карту, как это все дело реализовать. Но если у вас нет чуть я, это беда. Это прямо серьезное ограничение. Да, есть технологии, которые позволяют упаковать, но если у вас чуть я нет, это беда. Что я сам делаю в таких случаях, чтобы немножечко поддержать свое предпринимательское начало, которого и так мало? Я потребляю искусство. Я потребляю образы, потребляю искусство, потребляю образы, потребляю эмоции, фильмы. я смотрю фильмы, И? я читаю книги, я слушаю музыку, я импровизирую на музыкальных инструментах, я смотрю выставки, я смотрю эмоции других людей впитываете эмоции значит ну, что доказано учеными что я на своей практике проверил когда вы свой мозг кормите эмоциями в нем происходит магический процесс и он начинает связывать эти картинки связывать тренды которые он видит вокруг и формировать видение если продукта нет но есть видение это не страшно видение нужно упаковать превратить в продукт продукт протестировать добиться результата если продукта нет и нет видения надо срочно что-то делать но под, под что-то, я понимаю, срочно потреблять новые образы, чтобы эти образы самому создавать.